Здравствуйте! Меня зовут Паша, а я из Италии. Я хочу вам рассказать, как тебе в России в городе Подкинска. В Уткинске уже не первый год учатся иностранные школьники. К нам в город приезжают гости из Германии, Таиланда, Индонезии, Чехии, Бразилии и Италии. С одним из иностранцев познакомился наш корреспондент Валерия Негонова. Пауло, Переводится на русский как. Пауло, добро пожаловать в Россию. Паула ученик по обмену из Италии. Он уже полгода живет в простой водкинской семье. В свободное время юноша сидит за компьютером и оттачивает русский язык. Кстати, на нем он говорит неплохо. Вне России говорят, что здесь по улице ходят медведи. Я никогда не видел медведей. Очень странно. Есть без... Без расписание, можно сказать, в России едят, когда есть время, когда когда люди голодны. Вот. В Италии это правило, это традиция, что надо есть все вместе всегда в то. В одно то же время. А это принимающая семья Паула. Своих русских родителей и брата он угощает итальянскими пирогами и калачами. Юный кулинар интересуется и славянской кухней. Паула заявил, что обязательно научится готовить борщ. кроме этой русской традиции иностранец познакомился и с другими мы вместе с ними ходим в лес за грибами мы ходили когда была осень сейчас мы ходим научили выходить в баню париться О, любят в бане. О, еще еще А, я люблю русскую баню. Ух. Прыгать в снег. После бани, хотя ему это казалось очень дико, как это так. Паул настоящим сыном нам стал. И это я говорю не для того, чтобы сказать какие-то красивые слова. Это действительно так и есть. Учится Паула в Водкинском лицее. Здесь практика по обмену существует уже 5 лет. Гостям здесь комфортно, гостей здесь ждут. Раньше в лицей приезжали мальчишки, тоже девчонки иностранцы. Но теперь приехали в наш класс и... Мы с ними общаемся, делимся опытом, учим вместе с ними язык, и это очень классно. За время учебы Паула, или как его называют, Паша, научился не только говорить на русском, но и писать. Итальянец даже читает стихи Афанасия Фета. Учеба, рог -э трели соловья, серебро -э и калиханья, Домой Виталий у Паула вернется через полгода, а пока иностранный школьник признается, что уезжать из Лоткинска не хочется. Долго, как зовут? Привет, Паша. А тебе как у нас в зале? Мне хорошо. Ну, Игорь жизнь занимается, когда был э, в Бразилии. Я, я итальянец. но когда... Итальянец? Итальянец. Когда был в Италии, я э, бегал, занимался в э, и как тебе спортзал железо? Ну, мне нравится. Да. Ну, для меня удобно, потому что мечта, да, бегать в России да, холодно? Да, такая погода, так что в спортзале. Так что, ребята, забираемся в теплые уютные местечки, спортзалы. Вот в России даже народные песни меня учили. Зима такая длинная в России, вроде как-то дожди веселиться и вот катается на тюбингах. А. Dasami? Das Is my own example? What? What? a bishka yashkula! Oh! Shit. Папа делал на в школу, где были вчера, мы были на в школе. А куда мы... Пойдем, Пашка пойдем, я видел делать пойдем раз, пойдем раз, мама, мой. Please! <laughs> прекрасный день, теперь смотрите какой пейзаж у нас, я вообще люблю такие пейзажи, в Италии у нас нет таких здесь можно купаться, но это опасно, я не хочу попробовать, никогда не купался, можно гулять километры, километры. на пруду, едете к нам в Водкинск Итальянцам нравится. В mm. mm. России едим мороженое <laughs> зимой. Кучаешь? Mm. <laughs> Давай, все. Брюжевская публика! Перед вами блистательные итальянские цирковые артисты! Ну короче... Мне очень нравится здесь, в Хоткинске. Спасибо всем Хоткинсам, Спасибо, спасибо ЕФС. И спасибо вам, что смотрели мое видео. Спасибо большое. До свидания. Uh, yeah Сегодня идет снег.